Бег часов, мелькают чьи-то лица, День за днем пролетают года. Все думаешь на что-нибудь решиться, А стоит, ведь уже не молода. Вот думаешь, начну я развиваться, Займусь собой и выучу язык, Но болезнен самой себе признаться быть затянул тебе привык, вот в понедельник будет все иначе, займусь я спортом и буду хороша, но не судьба, опять давление скачет, да что-то тянет левая нога, бегут года, тяжелый вес уже твоя визитка, так хочешь поменяться, но когда Поживаешь, словно ты улитка, Которых под ногами замечаем не всегда.